Oh uh no. -huh. Одевайся! Одевайся, одевайся, Юрий. Куда это? Иди защищать свою родину. Родину? А этих зачем привел? Это финны. Наши братья, они помогут освободить Карелию от большевиков. Ну иди, довольны разговаривать. Это и есть наша советская власть. Смолочь. Сядь! Убивать пришли! Убивайте! Расстреливайте! Все равно Карелия была советская и будет! Ведь не будет!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 Как этим лыжам. Снимай лыжи. Товарищ командир. Снимайте, говорят. Есть. Бери мои. А мне что те, что эти. Один черт. Давай-давай, Арту не задержим. А куда ты торопишься? Ну давай-давай. Легко сказать, давай.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 Эх, была не была!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 наверх. Петню разобьют сволочи. Кислая. Поехали искать поручика. Говорил, капюшоны плотней. Иди искал. До самой речки дошел. Ни черта. Ну что ж, готовьте отряд, выступаем обратно. А командующему доложим. Так, мало и так, товарищ командующий. Не вышло. Сорвалось. Так что ли? Эйна. Ты понимаешь, что значит для нас упустить поручика? Конечно, понимаю. А ты, Ялмар? Ну, что ты спрашиваешь? Понимаю. Так какого дьявола вы тут околачиваетесь? Расчесать весь лес, найти поручика живым или мертвым! Я отстал, так было задумано. Мы с господином поручиком жертвуем на общий котел. поймал я товарищ командир ты <свист> <свист> не руки из кармана ну а я тебе что сказал они не могут я им пуговки с брюк срезал Еще раз отстанешь? Все равно взглянем. Ступай. Есть. Одну минуту. Разрешите мой мешочек. Покойныши благодарим ваше благородие. Мерси. Ну а теперь давай поговорим Ну знаешь, устать от тебя можно Очень ты упрямый человек Вас чем кормят? Это хорошо. Это не очень хорошо. Да ничего, обходимся. Знаешь, ты у меня в гостях. знаешь тут час, сам открою. что у нас в Гельсинфорте нового? У нас в Ничего. Теперь жить можно. Приехал бы посмотреть. Так ведь вот занят все. Освобожусь, может быть, и приеду. Ну, приезжай, приезжай. Красивый город, Бельсинфорд Море А новый вокзал готов? Давно готов А на перроне шуткоры гуляют Очень тебе обрадуют Ну что твои шутскоры? Кто шуткоры? Крепкие ребята Ты их, наверное, до сих пор не забыл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 Запомни, это поручик! Собака! Осторожней! Штаны потеряешь! Ярмар! Прихвати земляка! Что с ним делать? Возьмем с собой. Из Лопо? Ага. А? Тут я вижу морда противная. Довольно, папаша, гимнастикой заниматься. Опусти руки. Опусти. Что ж ты воевать вздумал? Сдумал? Сдумал. А ты попробуй не пойди, когда приказывает начальство. Ха, начальство. Убрать начальство. Завод. Хорошую песню тупел, Юргий. Ну что задумался, Юргий? Ешь?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 Лесадни. Спереди море, сзади горе. справа мох, а слева ох. И спокон веков корел корудел. Да. Погоди, Юрги, будет здесь в Карелии и пшеница расти, и яблони цветут. Когда же это будет? А вот белых разобьем, займемся. Финнов-то? Ну да. А сам ты кто? Финн? А. -а, -а. Карту пришел? Нет, не пришел, товарищ командир. Придет, пошлешь его ко мне. Тоева, я давно хотел у тебя спросить.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 Думаю, увидишь, только подожди немного. Хм. Так вот о чем мечтает Эйна. А ты о чем мечтаешь? Мечтаю поспать.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 Где был? Цветочки собирал. Где был? Ступай к антикалину со своими цветочками. Он тебя там давно ждет.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 Какую же Родину он защищал? Кто Да русский офицер Семенов. Зачем ты обманул меня, Арту? Слушай, Тойво, мы с тобой на всех фронтах вместе были. А тут Белофины.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 Деревня Ребела, противник не обнаружен. Поднимает отряд.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 Я так. А, а ну-ка, прапорщик, налейте мне чаю. Пожалуйста, господин поручик. А в чем разговор? Мир господин прапорщик. Рад служить, господин поручик. А. Последний раз я такой чай пил с моим другом, королем Прусским.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 Ты, мужчина, красивый. Ну еще. Ну да. Женистый, говорит, на моей дочери. Принцессе э, Керту Мика. <мического> женистый, в чем разговор? <мувати> Отдыхай. Строились тут. Сказки рассказывайте. Как в раю? <смех> Тоже, ангелы. Морды не мытые. А неплохая шуба. И дешевая. По случаю приобрел. <смех> Зубы оскалили, лошади. А когда мы сейчас? Оно! Ты что злишься, Ялм? А злишься тут, с этими пленными. А что? Не понимаю, какого черта Тойва с ними нянчится. Самим жрать нечего, а тут еще с ними делись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 Понятно? Возьми. Вот боец не попался, а? Да. Ребят, пожрать нечего. О чем разговор, пап? Пожалуйста. Ух, замечательные лепешки. Совсем как моя, Керту Михана. Белый сволочь, бель! Кто это, я белый сволочь? Красный? Красный черт долговязый! Стой, не стреляй! мои красные? Не стреляй! Кто здесь начальник? Я! Здорово! Здорово!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 Я хода. На. Куда? Кимас озера предупредить своих. Если спросят, покажут в другую сторону. Понял? Понял. Только никуда ты не пойдешь. Что? Говорю, никуда не пойдешь. Оставь, поручик, на Тимас ушел. Догоняй по свету. I don't know. Bye. <laughs> Поручик будет в Утро утру будет. Есть тут еще дорога покороче. Дорога одна. В обход, Масель. Дорога одна. Значит, поручик будет раньше нас? Значит, все к черту. Юка, может, тропинка какая-нибудь? Какая тут тропинка, тут гора, Маселька. А что если через Масельку перемахнуть? Да просто тут дурака, Валя. Молчи. Что скажешь, Юка? Нельзя. Скалы там такие, голову закинешь, шапка валит. Ни один охотник не переходил Масельки.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 и два шага от этого камня к выступу не пройдет. Конечно, пройдет. Давай. Ну и так до самой вершины. Oh, my God. Yeah I Отправь Туренна с первой ротой в обход. Наступление начнем на рассвете. Туренна? То я же сказал, он погиб. Туреннен погиб? Погиб. Дорого они заплатят за этот переход. Готовь, ответ. Отряд! Командир, штаб там. Белых около пятисот, а ту попал в плен. Let's go!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 Все штабы неприятельских армий, которые попробуют напасть на нашу замечательную советскую родину.